работа в германии 2020 без посредников актуальной вакансии всем привет дорогие друзья с вами антон белюк и канал work and life и сегодня в этом видео как вы уже наверняка догадались по его названию я поговорю с вами о работе в германии в 2020 году а конкретно я представлю вам совершенно новую уникальную информацию о том как подтвердить свою квалификацию для получения рабочей немецкой полугодовой визы в 2020 году и соответственно найти подходящую вам вакансию в германии опять же конечно же в 2020 году потому что именно с 1 марта 2020 года станет возможно легальное трудоустройство в германии для граждан выходов стран не евросоюза собственно оно и раньше было возможно но это было раньше гораздо тяжелее нужно было проводить различные конкурсы которые должны были подтвердить что на ту или иную вакансию в германии нету достойного кандидата гражданина европейского союза Союза, Ну а сейчас, собственно, ничего не нужно будет этого подтверждать. Есть вакансия, если вы специалист, то вы без проблем туда сможете поехать. Если, конечно же, у вас еще при всем, при том, что вы специалист, будут определенные навыки, конечно же, такие как знания немецкого языка хотя бы на коммуникативном уровне. Потом определенная денежная сумма, ну и, конечно же, сертификат, который подтверждает вашу специальность. Об этом все я уже говорил в предыдущем своем видеоролике, можете подробнее ознакомиться с этим здесь. В этом же видеоролике я хочу поговорить с вами, как именно подтвердить вашу квалификацию и где найти вакансии в Германии, которые уже есть, которые уже актуальны. Заявку на подтверждение квалификации нужно выслать уже сейчас, то есть еще за два месяца, можно сказать, до того, как станет возможно трудоустройство в Германии, потому что сейчас у нас начало января. С 1 марта, судя по всему, это станет возможно, но подтверждение вашей квалификации может продлиться до трех месяцев в исключительных случаях и дольше, друзья. Что за подтверждение квалификации, что для этого нужно и так далее, сейчас все это скажу, еще хотелось бы только упомянуть о том, что в Германии не будет все так просто, как в Польше, во всяком случае, на первых порах. Дело в том, что в Германию хотят только специалистов, то есть людей, у которых есть документальное подтверждение того, что они специалисты своей области, плюс... Должен быть, конечно же, опыт работы определенный. То есть, если вы просто тучились где-то, к примеру, на сварщика там в Украине, и потом перевести сертификаты и подтвердить квалификацию, не получится, если вы сварщиком вообще не поработали. То есть, вы должны быть специалистом. То же самое касается и всех остальных специальностей. Там медсестры, фельдшера, сиделки, эм, не знаю, токаря, слесаря, электрика и так далее, и тому подобное. В общем, друзья. Для того, чтобы подтвердить свою квалификацию и э, начать работать в Германии, вам нужно пройти на определенный сайт. Ссылочку оставлю в описании к этому видео на этот сайт. Ну и соответственно, сейчас я вам покажу, что конкретно нужно заполнять как это все выглядит, на что нужно нажимать, так сказать, чтобы подать заявку на подтверждение квалификации и где нужно искать, конечно же, актуальные вакансии в Германии. Но прежде, опять же, хочу напомнить, что если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то обязательно проходите вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, там я выкладываю актуальные вакансии в Польше, и пишите мне по номерам Viber, WhatsApp, они будут в описании к этому видео, это мои мобильные номера, если вы заинтересованы в работе в Польше, то будем подбирать вам вакансию и трудоустраивать вас. Я уверен, что в будущем будем трудоустраивать людей и на достойные работы в Германии. Также обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, напишите комментарий под ним после его просмотра и обязательно досмотрите данный видеоролик до конца, чтобы не совершить ошибок при подтверждении своей квалификации, когда будете трудоустраиваться в Германии, чтобы не совершить ошибок при поиске работы в Германии напрямую без посредников, сейчас буду показывать именно Официальные государственные немецкие источники, друзья. Внимание на экраны. Значит, сейчас э, вы видите официальный сайт немецкий, немецкого министерства труда, так сказать. И вот здесь вам нужно будет пройти и начать выбирать соответствующие пункты. То есть, ссылка на этот сайт будет в описании к видео, как я и сказал. Э, в общем-то, здесь написано по-немецки. Вы можете это все дело перевести, чтобы вам было более доступно э, в google Переводчике здесь сразу на месте. И мы видим, я хочу в Германии работа, учиться, ну, соответственно, Google переводчик переводит далеко не всегда так, как нам хотелось бы, далеко не всегда правильно, но, в общем, вам тут будет понятно. Я хочу в Германии работать, учиться, пройти обучение, начать существование, то есть переехать жить, они имеют в виду, я так понял, или исследование, то есть какая-то научная деятельность. Вы выбираете работу, соответственно, если хотите работать. Дальше открывается, я гражданин ЕС, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия или Швейцария, потом гражданин Австралии, Израиля, Японии и так далее, вам это все не надо, вы гражданин другой страны, если вы, конечно же, гражданин там, Украины, Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана и так далее, неважно. В общем, нажимаете гражданин э, другой страны, у меня есть э, профессиональная квалификация, потому что без нее вам вообще нет смысла это все делать на данный момент, только с профессиональной квалификацией официальные людей берут на работу в Германии, как я и говорил в начале видео. Высшее образование вам здесь не надо, профессиональная квалификация жмете. У меня есть степень. Ну, есть степень в Германии, сделана за пределами Германии. То есть, здесь имеется в виду, что ваше образование, то есть, вы получили свой сертификат о подтверждении вашей квалификации в Германии, либо за пределами Германии. В вашем случае, конечно, скорее всего, будет за пределами Германии, потому что именно тогда нужно будет подтверждать вашу квалификацию, то есть переделывать. Ваши документы как бы на немецкие, по сути, за пределами Германии. И тут написано. Ваши шансы и так далее. Германия нуждается в квалифицированных кадрах, в некоторых областях экономики. Таким образом, возможности для граждан из-за пределов Европейского Союза работать с неакадемической профессиональной квалификацией в Германии были улучшены летом 2013 года. С тех пор вы можете начать работать, если вы соответствуете следующим требованиям. Существует нехватка квалифицированных рабочих в профессии, которую вы хотите практиковать в Германии. Вы можете увидеть, каким профессиям это относится то есть в первую очередь лучше перейти сюда и определиться конкретно в какой профессии вы будете работать и в каком регионе германии начнем какие профессии вообще востребованы начнем с этого да, переходите по этой ссылочке и здесь будет целый список различнейших профессий вот показано то есть ну то есть на любой цвет и вкус вы ищете свою специальность в данном списке. И если она в нем есть, то это очень хорошая новость, потому что это говорит о том, что ваша специальность востребована в Германии и у вас есть большие шансы трудоустроиться здесь. Опа, и катафей подошел как раз. Аккуратно, мурзик, низким фотографий. Идем дальше. Выбрали свою профессию. У вас есть конкретное предложение о работе. Вы можете найти вакансии здесь. То есть здесь вы можете ознакомиться, пройдя по этому списку с актуальными вакансиями. Соответственно, ищите вакансию по своей специальности. Тут будет наверняка, тут разное, машинист, родитель, но родитель то нет, это, а, конечно, сиделка будет. Тут есть и, и через агентство по трудоустройству вакансии, как вы можете видеть, и напрямую через работодателей, инженер оборонного сброения. Ну вот мы возьмем, допустим, вакансию, сейчас перейдем дальше чуть-чуть, какую-нибудь более такую распространенную, установщик газа и воды. Вот возьмем, например, установщик газа и воды, проходим. Тут будет общее описание этой вакансии, тут уже почитаете, обычно ставки тут не пишутся, это все нужно уточнять уже когда свяжетесь с работодателем, контактная информация вот. контактная информация с работодателем, в общем какой город и так далее будет показано здесь, ну тут фамилия имя этого человека. Здесь также найдете, будет показан город, где это э, все будет размещаться. Вот Мюнхен, Бавария, Германия. Ну и, соответственно, и, если вам это все подходит, идете дальше, уже следующий этап будет. Возвращайтесь и переходите, соответственно, дальше. Ваша квалификация, обучение должна быть признана эквивалентной немецкой квалификации. Вы можете узнать, как подать заявку на это признание здесь. Вы уже должны подать заявку на признание в вашей стране происхождения, то есть из вашей страны происхождения. Проходим сюда, соответственно, по этой ссылочке. Идем тут вниз, ну здесь можете почитать, регулируемые профессии, нерегулируемые, иностранная профессиональная квалификация, это все официальные немецкие сайты, можете перевести в гугле и читать. Мы идем сейчас дальше, чтобы не тратить особо время. Признание квалификации в Германии, переходим дальше, тут можно посмотреть видео, но оно будет на немецком, так что мы вот идем в этот раздел. Обязательно поставьте лайк под видео, чтобы оно сохранилось у вас, чтобы вы могли потом смотреть и делать, как я показываю в видео. И здесь можете выбрать свою вакансию. Можете, можете выбрать в стандартном списке, там будет от А до З различнейшие вакансии написаны. А можете сами вписать вот здесь, как мы сделаем. Вот у нас это водопроводчик, то есть сантехник. Это, к примеру, сантехник. Это же может быть и сварщик, и электрик. Неважно. Там, не знаю, как я говорил, медсестра и так далее и тому подобное. Вот. И ищем. Тут опять же можем перевести. Водопроводчик. И вот, если вы хотите освоить эту профессию в Германии и начать свой собственный бизнес, вы должны быть зарегистрированы в так называемой роли ремесла. Для этого, как правило, ваша иностранная квалификация должна быть признана эквивалентной соответствующей немецкой квалификации мастера. Вы можете найти более подробную информацию о записи о, в роли ремесла под главной на работой, перечисленной ниже. Ну, в общем, Google переводчик бы как переводит, это известно. Идем дальше. Водопроводчик, вот мастер сантехник. Идем дальше. Вот, мастер сантехник работает в строительной промышленности, например, б, у ручных жестянщиков или монтажных предприятий в области монтажа вентиляции, в кровельных компаниях или других компаниях по расширению, в общем, Профессиональная деятельность, мастера со техники работают специалистами и менеджерами в ремесленном деле, ну и так далее, и так далее. Что они контролируют, что они делают, все написано. Мы переходим далее. Ну и, соответственно, тут выбираем город хотим работать, там был Мюнхен, можем Мюнхен вписать, можем вписать Берлин, вот как здесь на примере. Я, к примеру, впишу Берлин, это может быть любой город. Хочу опять же напомнить, что город сразу выбирайте, в котором будете работать, в котором ваша предполагаемая вакансия. Чтобы именно в этом городе, очень важно, чтобы именно в этом городе был орган, который подтвердит вашу квалификацию. Ну и вот перевести ну и, соответственно, вот здесь все контактные данные органа, который подтвердит вашу квалификацию. Э, перед тем, как здесь подтверждать, соответственно, вам, э, конечно, желательно связаться было бы с работодателем самим, ранее были его контактные данные, и уже обговорить все вопросы по трудоустройству, если он дает добро, что вас возьмут точно, уже подтверждаете тогда свою квалификацию, соответственно, э, это было бы надежнее. Как в том случае, когда вы связываетесь по поводу уточнения вакансии с работодателем, как в этом случае во втором когда вам нужно связаться непосредственно с органом который подтвердит то есть признает вашу квалификацию в этих двух случаях вам, конечно же, нужен будет на 99% немецкий язык, то есть коммуникативный. Опять же, возвращаясь к вопросу, который задавали очень часто, нужны ли какие-то документы, которые подтверждают мое знание немецкого языка, там уровень B1, B2 и так далее, меня ну, часто спрашивали подписчики. Так вот, друзья, никаких официальных документов на данный момент не требуется, во всяком случае, если речь идет о таких строительных специальностях, там, ну, таких работах физических, скажем так, тут главное, чтобы вы могли договориться, как с органом, который будет подтверждать вашу квалификацию, так и с самим работодателем о трудоустройстве, то есть нужен коммуникативный немецкий, вот такое главное требование, ну и вот так далее, на этом этапе просто связывайтесь, вот тут контактные номера, имейл, по номерам лучше звонить и с этим органом они скажут, какие документы конкретно нужно выслать вам для подтверждения квалификации, ну и, соответственно, высылаете все документы. После того, как квалификацию подтверждают, связывайтесь с работодателем и трудоустраивайтесь. А высылать вам нужно будет, скорее всего, это. Вместе с заявлением высылаются копии документов. Паспорт, резюме в виде таблицы на немецком языке с информацией о профессиональной деятельности и обучении. Подтверждение квалификации, например, диплом, подтверждение опыта, к примеру, перевод трудовой книжки. Другие дипломы, сертификаты и прочее при наличии заявления, расписка, что ранее по данной профессии заявок не подавалось. Бланк у полномоченного органа, подтверждение намерений работать в Германии, в идеале сведения о работодателе. В общем, это все переведено должно быть на немецкий язык. Вопрос только, это должно быть заверено притяжным переводчиком или просто переведено. А об этом вы узнаете уже, когда свяжетесь с органом, который будет подтверждать квалификацию как я сказал, после подтверждения связывайтесь с работодателем, договаривайтесь о приезде и едете на работу. Перед этим, конечно же, вам нужно будет получить рабочую немецкую визу. Но это же, опять же, конечно же, все решите, когда позвоните работодателю. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на этот канал с друзьями.